всем привет здесь мы собираем конструктор от lemma toys и сегодня соберем внедорожник булат в набор входит наждачка клей 169 деталей конструктора и подробная инструкция для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. а для таких неровностей используем наждачку В этой инструкции вы увидите вкладыш с расшифровкой всех обозначений на шести языках. Обращаем внимание на отличие деталей и их расположение. На этом этапе максимально ровно совмещаем крестообразные отверстия. Обращаем внимание на отметки и расположение деталей. Тектор шин должен быть в шахматном виде. Остальные колеса собираем по аналогии. Остальные вставляем точно так же. Крыло собираем по аналогии. С другой стороны делаем точно так же. Обращаем внимание на расположение деталей. Делаем то же самое. совмещаем так чтобы зубчатые серединки смотрели друг на друга У собранной модели вращаются колеса, поворачиваются передние колеса, открываются двери, багажник, крышка капота и отсек крыши. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании, подписывайтесь на канал и соцсети Лемотойс. Пока-пока!